Утро всем. Это игра за Белясика, но не без перков и аддонов. Я выполнял задания в архивах и снял это. Я, конечно, вообще не умею играть за Белясика, предупреждаю тех, кто умеет играть за него. Не смотрите это видео, вы просто будете очень сильно разочарованы во мне. Я всего лишь отыграл 250 часов, так что не надейтесь, что я хорошо играю за Белясика. В первом видео я покажу, как я отыграл Игру без пилы Я ехал просто на ней, но не мог вообще ранить никого А второй игре будет уже гораздо веселее И там уже живая озвучка Приятного просмотра Я стартанул в красном лесу Один из сурвов посмотрел на меня глазиком Я начал сразу же ехать к нему Он скинул палетку, я его китанул В следующем моменте произошло магия. Я его ударил Он появился на той стороне палетки Это было магическое образом, это была магия да, я ошибся словами я сломал палетку, повесил сурва я поехал на заводящийся генератор нея выбежал ко мне но я потерял ее я начал гнаться за фэнмин но фэнгмин не дала себя поймать сняли лори, я дальше пошел и поэтому я хитанул мегушку и начал идти дальше тут пряталась а, а, другая сурвиха и тут заводили генератор. Тут несколько сурвов завели генератор. Я положил маг, я ударил лори и начал вешать э, одного из сурвов. Это было потом немножечко, да. Э, все сурвы пытались ей помочь, но Яра хотела помогать э, Фэнгмин. Она не поняла сразу то, что у меня был э, Детище света. Я положил лори и хотел ее повесить. Завели один генератор, Фэнгмин и Нея начали убегать. Спасли одного сурва я поехал к нему. Нея начала убегать от меня, но все же получила по шапке. Я завел генера... завел. запила очень рано и сделал тем самым ошибку. Она сделала ошибку, то, то что осталось на окне. Я ее пробил, она упала. Тут я завел очень глупо пило и потерял одного из сорвов. Положил тут же, того же... Сурван на том же месте. И какая-то тут фигня происходила. Мэг пыталась э, нормально контрить меня. Помогала Нея. То, что она упала. И Фэнгмин пыталась меня засветить. Я тут гнался за одним из сурвов. У меня ничего не получалось. Я хитанул фангу Тут она меня очень долго мантила. Но я все же про, э, положил и начал идти к заводящемуся генератору, пока у меня был эффект незаметности заводили еще один генератор ягнулся за мэг тем самым макс спасла, разменявшись с собой Фэнгвин недалеко недалеко уходя смотрела на меня глазиком тем самым сделала огромнейшую ошибку, то что подставила себя и свой, своего свою тиммейта то что меня не дали спасти нормально спасли тем самым мэг я положил другого сурва, я заметил издалека Лорика, как она забегала в подвал. Я открыл палету, но она выбежала. Потом получила по шапке другой сурф, но у нее были часики. Я положил другого. Фэнгмин пыталась засветить меня, но у нее ничего не получалось. Она роднила всю игру. Она пыталась максимально убегать, тем самым убила Лори. Я заметил одного из срубов и начал ехать к ним, но уже заводили один генератор. Они успели завести, я ударил Мегушку, она упала, Фэнгмина опять пыталась засветить меня, но не, не получалось, она меня хитанула, тем самым уже завели генератор. Я повесил Фэнгу, она умерла и положил Нею. Она сдалась, просто сдалась, за, за ней завели пять генераторов, но она сдалась. Сейчас будет момент с оригинальной игры без обрезки, просто настоящее видео. Мне будет очень трудно, потому что мне нужно с течение 30 секунд быть вычеркивать... Один раненый, другая уже лежит. Зашибись сначала эпичного матча. Что? Это кровь или что? What the fuck? Что происходит? Что я творю? <св> я не стал ее поднимать, потому что у нее осколок. Вас я без понятия, я случайно уронил она прям подпил попалась. Как же громко! Привет. Осколок, давай выбием осколок. Не то есть осколок. Молодец. спеси своего друга. а как я мог промазать. Иди сюда. Да, красавица. А та убежала туда. Ух, Пофиг. Ноль генераторов, два повешене. Идеально. Окей. завели один блин она, она вылечилась окей киски саки самая магушка мэг. мая -мэг, иди сюда и бам один ген четвертое повешение что может быть лучше для меня я через палетку не пойду после сорва спасаю о oh, еще и взорвали герои окей пошел писера Почти попа по ней. воу воу Раз. Ну, она сама забила себе в Ускорение? это никакого ускорения. Это страдание. Ты будешь для меня, Саком. О, как много взрывов заводящийся генераторы. Прошло четыре минуты. Только один генератор. Как же много генераторов завел. Ой, каких генераторов завел. Как же много Слышал? Идеально. Ну иди сюда, я ж знаю. Не отплатишь меня. Ну все, выходи. Не нужно сливать одну. Вот она ну, что? Ясненько. Ты потратила стояк да? Привет. Да. -а -а -а. Все, ты попала в ловушку. Тебя никто не спасет с фонариком. Ты потратила стояк. О, как идеально я распылил ее. Ой. немножечко затопил ты что не на вообще как же глупо с той стороны я забыл с прошлого раза поменять свой билд я в прошлый раз э, играл в красном лесу Да, это нехорошо. Фух. А игра за деревенчу очень интересная. Динамика. Блин, они заявили только один генератор. О, ну, уже скивайся. Я что, и раньше весел? Это игра идеальная нас спрыгнула или нет, нет господи, я бы спросить определила я... она была здесь, здесь. мы твою где она погоди сником девочка очень глупила. я думаю я увидел как-то Джейн а что если Джейн там на втором шкафчике Джейн ладно Джейн, ты, ты, ты. Ну, я на всякий случай проявил Было бы хорошо, если бы я нашел люк, потом мог бы сливать одного. Что? Ты, сделаешься ты, ты зачем ко мне бежишь? а я, я промазал. Что? Я потерял его. Я потерял. А как я как я промахнул? Тут, конечно, я очень сильно залупил. Осколочек. А. А, так ты это специально делал. Ладно, тебя нет, осколку поздравляю. Стой ты. Ладно, ничего не получится. О, она уже конкретно так завела. Джейн оборонены что текстурка помешала? А вот тут ай. О, стойки точно. Давайте заводите еще деньги, не пожалуйста. Зря я забил я ее потерял. Блин, я их потерял. Слышу. я не нашел ген. Ой, это ген, дюк. Окей. Сурф тут. Я ну, не вижу, что... <звы> <звы> Жаль, у меня нет этого. Слышу. И это у нас Джейн Рамера. Да, оставлю тебя привет. Ты тут? Пожалуйста, ответь. Ну я слышу какие-то голоса. Нет, не на это не. Оно. Лол, что это было? Это самая глупая вещь, которую ты сделал, Джейн. Я тебе серьезно. положу другую. А тут, ага. Не попал. А сейчас попаду. Да, все. Убиваюсь на одном генераторе. Ну -ля, ля Прощай, Юля. Прощай, Джейн. Ты выбила свой осколок не надо было так рано выводить Не-не-не-не-не, я тебя не потащу, клюку, я тебя не собираюсь даже отпускать. Не-не-не-не-не. нашел люк, за то Как я должен это сделать задание? Что это за трудное задание? Я же распилил всех. Как вы хотите, чтобы я это сделал? Спасибо тебе, что досмотрел до этого момента. Если тебе понравилось видео, поставь лайк, подпишись. Тебе будет не особо трудно, а мне очень приятно. Так я сделаю видео еще быстрее. До скорых встреч.